А это до 18 января. Ну, а теперь давайте подробнее посмотрим. Скорбионщики, давайте посмотрим, что же вас ожидает в январе. Так, раз, два, три. Значит, во-первых, год заканчивается тем, что вас ждут какие-то интересные встречи, приятные, может быть, подарки от вашего ближайшего окружения. И кто-то может из родственнику попытаться на вас надавить Ну, как залезет так и слезет как говорится с третьего числа венера переходит ваш символический четвертый дом о слава богу вы знаете я заметила что он учитывая что сатурн вот последние два года он шел по водолею по четвертому дому символическому для вас 4 это дом семьи и у многих появилась Желание ну, или необходимость контактировать со старшими членами своей семьи, а также со своим ближайшим окружением. Это тети, дяди, это соседи и люди такого уже достаточно преклонного возраста. Вот даже по себе могу сделать такой вывод. Ну, наконец-то сюда заходит. тем более, что Сатурн образовывал достаточно сложные аспекты. К Урану, слава богу, они уже расходятся и больше их ну, достаточно длительное время не будет. По Венере, ну, это событие принесет какие-то приятные эмоции в кругу вашей семьи, праздник, радость, удовольствие. Вы будете всем довольны, и вся ваше домашнее окружение будет вас очень-очень радовать. Начиная, да, еще это также время для каких-то приятных знакомств. Легкого общения на основе дружбы, на основе общих увлечений, благоприятное время для проведения курсов, для кого то сотрудничества, для обучения. Ну, по теме Водолея, ну, конечно же, это в основном касается чего? Либо IT-технологии, либо это могут быть еще астрологические темы. Ну, еще история может быть, кто этим занимается. С 8 числа давайте посмотрим на 8. -ое. 8. -го... Лили, точка искушения, перейдет в знак зодиака Лев. <клев> лев для вас это символический, какой дом? Десятый дом, дом карьеры. А это говорит о том, что, ну, карьеры и статуса, что вплоть до октября на несколько месяцев для вас будет огромное значение иметь ваш статус, ваше положение и вы будете придавать этому, знаете, такое преувеличенное значение. Прям будете болеть буквально ну, тем, насколько вы занимаете очень важное положение в обществе, насколько престижна ваша деятельность, насколько престижна ваша семья. Я думаю, что это будет даже сподвигать многих к тому, чтобы вступить в брак с каким-то очень значимым человеком, чтобы улучшить свой статус. Ну и понятно, что по этой теме возможны различные искушения. А да, еще это может быть, знаете, таким желанием занять какую-то очень важную руководящую должность. Прям очень-очень важную. Ну, тема связана с числами, она будет актуальна. Со 2 по 9 будет складываться калейдоскоп различных интересных аспектов, которые говорят об удаче в любых ваших начинаниях, но если эти начинания будут касаться чего-то прошлого, старого, того, что уже было. Для вас эта тема связана с... Вашими короткими поездками С вашим домом, с семьей С вашей любовью И с вашим здоровьем, и с вашей работой Вот Работа, здоровье Вот здесь по этим темам Вас ожидают удачи Обязательно уделите этим темам Внимание до середины мая 12 числа Марс станет прямым, директным для вас это была тема связанная с чужими деньгами, с ресурсами других партнеров. С ресурсами других партнеров. И, скорее всего, какие-то долги вы к этому времени уже должны были закрыть. Также это тема и сексуальных каких-то общений из прошлого. Вот здесь по этим темам должны уже были у вас пойти пройти проработки. Далее. 14-15. Уран будет образовывать неблагоприятный аспект к Венере. Это значит, что какая-то эксцентричность в нашем поведении может привести к непредвиденному результату. Скорее всего, этот результат может быть негативный. Постарайтесь ничего такого не проявлять. 22 числа у нас здесь состоится благоприятный аспект, здесь будет несколько интересных аспектов, которые подарят вам возможность благодаря трезвому расчету четкому пониманию происходящему, что-то решить очень важно, решить какие-то важные вопросы. Посмотрите, здесь Венера у вас будет в точном соединении с Сатурном, вот что-то связано с семьей. Здесь 100% все ваше внимание будет сфокусировано на вопросах семьи. 27-го благоприятный день, потому что Венера переходит в знак Зодиака Рыб. Рыбки для вас это символический пятый дом, дом любви, дом детей, дом развлечений, дом творчества, дом праздника, дом всего того, что вам нравится заниматься. Чем, тем, чем нравится заниматься. Для вас это ваша родная стихия, а значит вы станете еще более романтичный, будет настроены на романтичный лад, на глубину взаимоотношениях, на сочувствие, на взаимопонимание, установление гармонии со своими любимыми и с вашими детками. Ну а те, кто занят творческой деятельностью, то вас ждет здесь огромное вдохновение. Месяц закрывается 29-30 числа очень благоприятными аспектами, которые могут принести вам удачу в Любой активности в интеллектуальной деятельности, в поездках и подписании различных договоров. Тем более, что Меркурий будет идти по вашему третьему дому. Это, кстати, благоприятное время для покупки транспорта, для заключения выгодных сделок. Особенно, если это будет касаться вашего дома и вашей семьи. Вот знаете, главная фокусировка. Дом, семья, недвижимость. Вот, все, что вы будете делать ради своей семьи, у вас будет очень легко получаться. И в этом вы, будете получать, в этом вы получите победу, станете победителем. Ну что ж, надеюсь, что для вас месяц будет благоприятным. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, кто не подписан, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих прогнозах.